Всем доброе утро! И мы сегодня провели операцию по установке зубных компонтантов. Я хочу, чтобы Наталья Александровна попросила ее оставить ее буквально пару слов, зная, что психологически ей было достаточно сложно решиться на этот шаг. Да, даже ваша да. кошка чувствовала, да. что это у нас да, будет, да. Да, даже кошка моя сегодня ощущала, что я боюсь очень. Но вы знаете, я очень довольна, я даже не могу передать, что я ощущала до операции и сейчас. Друзья, имплантация, это первое, не больно, второе, это не страшно, и это действительно повысит уровень комфорта и удовольствия от жизни. Это приходите. правда, это правда. Я сейчас уже довольна. Даже очень довольно. Я даже не ожидала такого, что у меня будет так боялась. И вот теперь не бойтесь, не бойтесь, приходите.